Всем привет! С вами, как всегда, надежный канал с надежными и честными отзывами, основанными только на личном опыте, с применением знаний, логики и здравого смысла. В этот раз коснусь уже сто раз избитой и разжеванной темы ⁇ быстрая проверка состояния автоматической коробки передач автомобиля. Это полезно, к примеру, при покупке автомобиля с пробегом. На эту тему много разговоров, много видео. Я вряд ли скажу что-то новое, но мало ли... Вдруг вам попадется мое видео, а не чье-то. Вдруг окажется полезным, и вы сбережете себе деньги, посторонившись автомобиля, от которого лучше уйти, не брать себе потенциальный головняк. Тема пойдет именно про автоматические коробки передач, не про вариаторы и не про роботизированные коробки. Итак, первое. На этом этапе лазить и заглядывать никуда не надо, даже капот открывать не обязательно. С этой диагностикой справится любой. Даже не нужно знать устройство автомобиля. Реакция коробки «автомат» на ваши действия должна быть строго адекватной. Сейчас неважно, автомобиль холодный или прогрет. Сели в автомобиль, завели его в положении рычага «паркинг». Дальше на заведенную постоянно держите ногой тормоз, а рычаг переключается последовательно по всем положениям, которые у него есть – паркинг, задняя, нейтраль, драйв и так далее до конца а потом также обратно до паркинга. При этом в каждом положении рычаг задерживаете на пару секунд и слушаете, и пытаетесь почувствовать, что будет происходить. Если коробка идеально, то не услышите и не почувствуете ничего – просто стоите на тормозе и гоняете рычаг туда-сюда. Если же после переключения рычага будут ощущаться толчки, как будто автомобиль хочет дернуться с места, а вы ему тормозом мешаете, то эти ощущения будут симптомами того, что или коробка в идеале, но пора менять и фильтр, и масло, или коробка уже не свежая, ей уже дали жизни, и фильтр с маслом что меняй, что не меняй – пофиг, не поможет. Эти толчки в таком случае будут наиболее ярко выраженными при переключениях с нейтралки на заднюю и с нейтралки на переднюю передачу. И тут действительно очень схожие симптомы – или всего лишь надо заменить расходники, или это самая начальная стадия по приходу коробки привета. В общем, тут, как правило, покупать, покупатель старается сгущать краски, надумывая самое плохое, а продавец отбрехивается, типа «да ну, коробка в идеале, просто пора уже масло менять». Эти утверждения продавца идут лесом. Логика простая. Если коробка уже подубита, то торг на этой машине пойдет нереальный, так как автомат с его заменой или ремонтом может и тысячу баксов стоить, и больше. Разные поломки по-разному. А бомбу замедленного действия никто иметь не хочет. Поэтому приходится в цене двигаться очень серьезно, чтобы хоть как-то замотивировать покупателя. А если продавец знает, что с железом все в порядке, то заменить расходники, ну, 50 баксов, ну, 100, если по-богатому подходить к вопросу. Все. И потом ни копейки не торговаться с покупателем. Так что я считаю, если до выгода автомобиля на рынок этот вопрос устранит легко, он будет устранен до встречи с вами. Но бывают встречаются и распиздяи, когда с железом в машине действительно все в порядке, но они, она уже настолько надоела, что лень туда лазить, даже ради предпродажной подготовки. В общем, я вам сказал, вы меня услышали. Этот симптом действительно двоякий. Если же... При перещелкивании рычага с позиции на позицию будут не толчки, а конкретные удары в спину – вышли из машины, поблагодарили и ушли, не оглядываясь. Тут лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Не торопитесь просирать свои деньги – просрать их в жизни куча возможностей и поинтереснее. И ради этого на авторынок ходить вовсе не обязательно. Если этот мелкий тест на глюкавость – коробка прошла успешно, то убеждаетесь, что автомобиль стоит на ровном асфальте не в ямках и не под уклоном, выбираете рычагом положение драйв, а потом и на задней передаче это надо будет проверить, и снимаете ногу с тормоза. Автомобиль должен слегка начать катиться. Это даже медленнее, чем вы обычно едете по двору, но он должен начать катиться. На мощных двигателях он даже в небольшую гору начинает катиться, а по горизонтальной площадке и подавно. Если не катится, а чтобы покатился, ему надо подать газку, я тоже советую, не углубляясь больше ни во что. Перестраховаться и отказаться от приобретения этого экземпляра. Если и это все в норме, выезжаете и поехали! Желательно, чтобы был длинный пустой участок дороги. Надо будет разгоняться до 100 км в час, чтобы коробка успела повтыкать все передачи, которые у нее есть. У какой-то 4 ступени, у какой-то 5 ступеней. Для шести и 7 ступенчатых нужны большие скорости от 120 и выше. Может не найти из такого участка дороги, но первые пять передач у коробки все же проверить не мешало бы. Тут два теста. Разгоняться плавно, не спеша, и разгоняться резко. Сразу с места педаль почти в пол и пошли. В обоих случаях у вас должна скорость по спидометру по спидрометру расти линейно, а передачи переключаться незаметно. В идеале вы только по стрелке тахометра должны видеть, как она проседает при втыкании следующей передачи, но ощущений на спину передаваться не должно никаких – как вдавило в сиденье, так и отпустила, когда ногу с педали сняли. Если при подключении следующей передачи буквально чуть-чуть ощущается подача в спину, то это еще нормально – для плавного разгона поменьше, а для резкого – чуть заметнее. Но если поступают удары в спину – это уже плохо. Симптом однозначный – до свидания, машинка, ищем другую. Если не удары, а длительные провалы – это тоже плохо, но этот симптом также неоднозначный. В таком случае ощущение, как будто вы едете на механике, разогнались, выжили сцепление, воткнули следующую передачу, подумали в этот момент о жизни, за это время автомобиль чуть в скорости потерял, потом вспомнили, что нога еще на сцеплении – отпускаете. А скорость-то слегка потерялась. И из-за этого ощущаете легкую подачу в спину. Вот такого запаздывания в автомате быть не должно. Тут я должен объяснить его потенциальных две причины. Дело в том, что механически трущихся элементов в коробке автомат почти нет. Передача вращения происходит за счет трения о трансмиссионное масло, которое должно иметь нужное давление для этого. В итоге задержки переключения это может быть подгулявший гидротрансформатор, который должен создавать достаточное давление масла, а он не создает и чинить достаточно дорого. Или это может быть, опять же, просто забившийся масляный фильтр, который пора менять вместе с маслом. Если грубо и простым языком, то при переключении передачи в определенную камеру коробки загоняется под давлением масла. И если масляный фильтр, через который из поддона это масло тянется, забит, и пропускная его способность ниже необходимой, прокачка масла происходит медленнее чем надо – вот вам и задержка. Опять же, включаю свой подход к предпродажной подготовке автомобиля. Было бы легко и дешево устранили бы проблему заранее. Но и замечу, что когда разогнались до сотни для проверки коробки, не спешите тормозить сразу, если, конечно, вы не уперлись к этому времени в стену и не решили, что ну очень нужно затормозить. Просто уберите ногу с педали газа, но и на тормоз не жмите. Пусть сама накатом скидывает скорость. А скорость должна падать плавно и равномерно, чуть медленнее, чем на нейтралке. Передачи в нужное время сами должны понижаться, и их приключение не должно сказываться на попытках дернуть автомобиль в сторону либо разгона, либо торможения. Ну вот, если успешно совсем что рассказал, первая часть проверки окончена. Это я трениндел долго, на деле это пара минут погонять рычаг, стоя на месте на заведенную, и буквально 5 минут покататься на дороге. Если все вышеописанные симптомы коробки по конкретному автомобилю вас устраивают, то в принципе глубже можно и не лезть. Ведь если симптомы хорошие, так и более детальный осмотр тоже даст положительные результаты. Ничего ниоткуда само по себе не берется. Но если хотите педантично все проверить, то я рассказываю дальше. Этап 2: проверка уровня масла. В некоторых автомобилях с коробкой автомат есть масляный щуп коробки, в некоторых щупа нет. Если щуп есть, то это просто шикарный вариант. можно не только проверить уровень масла, но и косвенно исправность самой коробки. если щупа нет, то процедура сложнее и менее удобная. рассмотрим оба случая. желательно эту процедуру делать на холодном автомобиле. если щупа масла коробки нет, то нужна яма, подъемник или эстакада. придется выкручивать заливную пробку. она, как правило, вверху поддона коробки или над поддоном рядом со сливной пробкой. Смысл процедуры в том, что трансмиссионное масло при нагреве изменяется в объеме. Подавляющее большинство автомобилей нужно для такого измерения прогревать до 60 градусов. Итак, завели на холодную, покатались минут 5-7 в зависимости от уличной температуры. Но ну и по стрелке да видно, насколько примерно прогрелся автомобиль. Именно покатались, потому что стоя на месте, коробочное масло почти не прогревается. Загнали на эстакаду, яму или подъемник, поставили на нейтралку, открутили заливную пробку. Пихаете неглубоко палец и макаете в масло. Если уровень масла в норме, то при температуре 60 градусов уровень масла будет по нижней грани резьбы отверстия, то есть не глубже, но и не выливается. Если палец приходится загибать вниз внутри отверстия, чтобы достать до масла, уровень масла низкий. Если немного не догрели, к примеру, не 60 градусов, а 50, уровень масла будет отличаться на несколько миллиметров, ошибка пустяковая. В целом вы все равно поймете, мало там масла или плюс-минус норма. Заодно на пальце остается масло. Можно изучить его цвет и консистенцию. Должно быть светло-красное и прозрачное, без примесей, без мелкой металлической стружки. Поясняю, что вы меряете масло не в системе, а в поддоне. Из поддона масло всасывается через фильтр, подается в гидротрансформатор и под давлением нагнетается в нужные отсеки коробки. Потом масло стекает обратно в поддон уже не через фильтр. Так вот, если автомобиль постоянно эксплуатируется с недостатком масла в коробке, то гидротрансформатор периодически хапает воздух, масло пузырится, давление нужное не создается. Идет повышенный износ соленоидов и самого гидротрансформатора. Заодно нехватка масла сама собой говорит, что оно куда-то девается, течет или по прокладке поддона, или по сальнику фильтра, если он навертный снаружи, или в коробке выдавило сальник, и масло летит в сапун и на улицу. Или оно уже старое, и сгорает в коробке, образуя отложение. Это уже все смотрится по месту. Если же есть в моторном отсеке, масляный щуп, ура! Все гораздо интереснее и подробнее можно изучить. Опять же. Приходим к машине на холодную, и чтобы стояла на ровной поверхности. Сразу же, не заводя, смотрим щуп. На щупе есть риски уровней – нижняя – cold – холодный, и верхняя – hot – горячий. Сами риски имеют ширину, плюс между ними еще расстояние – чаще около сантиметра. На незаведенную, холодную – масло в поддоне должно быть выше самой высокой риски. Насколько выше – зависит от модели коробки. Заводим и сразу же, держа тормоз. Прогоняем рычагом все его положения с задержкой в каждом положении секунду-две. Ставим рычаг на нейтралку и быстренько смотрим масло на щупе снова. Должно быть в пределах риски cold – это холодный уровень масла. Если уровень на нижней грани этой холодной риски, то еще ничего. Не вижу причин из-за этого отказываться от покупки данного автомобиля. Надо купить соответствующее масло, долить. Масло доливается прямо через щуп или шприцом или клизмой или банкой с острым носиком. Лучше лить грамм по двести и делать измерения, не загоняйте сразу литр. Сильный перебор масла в коробке тоже нехорошо. Если же уровень масла оказался ниже отметки колд, или того хуже – сосался весь э, после заводки двигателя и прогона рычага по всем позициям, то масла критично мало. Глушим – никуда не едем. Каждый километр может выйти боком. Но про покупку этого автомобиля я бы задумался – непонятно, как давно ее мучают с таким малым количеством масла и как надолго запаса прочности хватит после покупки автомобиля. Хотя, если тут же долить масло и дальше изучать этот автомобиль, как описано выше, косяки, если машину долго эксплуатировали без масла, проявятся сразу же – будут и толчки, и рывки, а может и удары. Тут уже доливай-не доливай масло, что мертвому при парке. В общем, если холодный уровень масла вас устроил, то можно покататься минут 20, пока автомобиль прогреется до рабочей температуры, встать на ровной горизонтальной площадке, держа тормоз, снова прогнать все положения рычага, поставить на нейтралку и снова посмотреть уровень. Логично, что теперь он должен подняться до уровня ход в идеале под самую высокую отметку уровня ход в пределах его ширины. Если уровни масла на холодную заглушенную, на заведенную холодную и на заведенную прогретую скачут именно так, как описано, это косвенно подтверждает, что и масло столько, сколько надо, и все механизмы и каналы коробки, которые участвуют в циркуляции и потреблении масла, исправны, не забиты, не зашлакованы. На этом про оперативную предпокупочную диагностику коробки автомат все. Сам всегда этим пользуюсь для себя и другим помогаю выбирать автомобили. Мой личный пробег на автомобилях с автоматическими коробками передач – суммарно под миллион километров. Были и очень свежие, и десятилетки, и пятнадцатилетки. Пока что все путем. Кстати, в другом видео выложу информацию, как менять масло в коробке автомат. Тоже просто как грабли – видал бы я тратить деньги на автосервисы по замене коробочного масла. Да и ладно бы качественно делали. Но ведь некоторые осознанно кидаловым занимаются. Присутствовать же нельзя – оставляешь машину, потом забираешь. Ну вот и пойди пойми, где качественно бы сделали, а где обулино оригинальное масло и хороший фильтр. Лучше уж я сам, потихонечку, испачкаюсь, потом умоюсь, но сам себя не обману. До новых встреч. До свидания.